2 февраля 2023 года я нахожусь в боссарах компания Just Дроп» и сам корпоративный тренинг по продажам закончила Ирину Сарачану и давайте ее поздравим. Держи, поздравляю тебя! Если чем-то поделиться, что было, как было, что произошло, что поменялось? Мы с тобой чуть-чуть долго поработали, поэтому и спрашиваю. А отношение к деньгам, не боятся просить, говорить о цене точнее. Ага. И только работать звонки, звонки, звонки. А скажи как мне, пожалуйста, это? вот в продажах там где поменялось, как отношения с клиентами? Быстрее нахожу общий язык, общая ага. реальность, лучше происходят звонки и... Могу договариваться нам быстрее, чем раньше. Хорошо. Цифры как, как поменялись? Если мы говорим, так как у тебя оплата труда зависит от, э, от прибыли, которую ты приносишь, mm -hmm. да? как поменялась твоя оплата труда тогда? Ну, выросла, конечно. Ну, в процентном соотношении. Не Миллионы меня не интересуют, но mm -hmm. Ну чуть, чуть выросла. Выросла, yeah. да, ясно. Хорошо. Сильно заметно, потому что сейчас плавающие месяца, ага. но когда будет полный месяц, там будет уже заметно. Хорошо. По твоему мнению, что бы ты пожелала другим людям, которые проходят такой курс, либо находятся на, на, на, на начальном этапе выбора такого курса, что важно здесь? Важно не бояться говорить правду тренеру, чтобы ага. он тебе помог. Хорошо, спасибо. Я взял, как что она сделана